Это был тот самый решающий раунд, прежде чем я успел лапнуть первую лигу в прошлом сезоне. Играл с короном Крисом и, между прочим, неплохо даже залетало. Но хотел я только одного, а именно посмотреть, что будет в той самой коробочке за первую лигу. Да, это золотая коробка, по крайней мере, так ее нарисовали. Теперь осталось последнего инженера забрать, он где-то здесь был. Все. Сейчас надо будет посмотреть Этот момент, когда я именно на первую лигу перешел 9 часов осталось до окончания рейтинговых матчей То есть в последний момент я опять все это сделал Но именно в этот раз запомнились Некоторые забавные моменты Когда пацаны просто ставили бомбу И тупо разбегались Я не понимаю, что было у них на уме Но чтобы разминировать бленд, Мне даже лечь не пришлось мне вот интересно, с чего вы начинаете раунд, играть на d 17 к примеру, за медика. У меня это получается с поджима именно центра. А если быть точным, с приема вот таких вот ребят. Специально чуть дальше ложу, чтобы гранаты не прикинули. И часто это еще не все. Но бывает, что никого нет, и вообще все тихо, поэтому... Есть смысл спрыгнуть вниз и пробежать квадрат, там уже в спину кого-то обойти попытаться. Ну, по крайней мере, я мыслю так. Сейчас этого то я его заберу еще раз, но с такого расстояния... Таким ваншотом. Уж очень часто залетал на карту трейлерный парк, заранее готовил слепу, ну и, соответственно, прокидывал и прямо в глаза тем снайперам, которые обычно палят вот этот тайминг. Знаю об этом не понаслышке, потому что я сам такой. Да Это позволяло безопасно прокатиться и уже занять план двойки. Заодно, уже быстро встретить пацанов после подката с той стороны. Но что самое забавное, на какое-то время их там оставить, чтобы далее уже забрать вместе с оставшимся живым медиком. О да, это именно тот момент, когда двое наших тиммейтов тупо ливают и оставляют нас троем против пятерых. Вот как вы думаете, удастся ли нам затащить? Счет уже 4-3. В принципе, что-то можно сделать. Осталось забрать два раунда, но стоит кому-то из наших умереть, остальным придется... Ох, как не сладко. Сразу же удалось прокинуть одного жальни медика, потому что тот его уже резнул но ну, я как обычно пытаюсь пробежать через левую сторону на мангал пройти может быть попробовать куда-то дальше продвинуться но я смотрю тут обходят нас уже со спины точнее с подсадки и не только да уж этим ребята себя жестко раскрывают и мы уже практически в равных условиях так отянулся немножко назад и нашего забирать я остаюсь один против троих так первый. Второй был где-то на планету, еще медик у них живой Сейчас может быть интересный будет, кто его знает А вот и он Все, теперь осталось подловить последнего 30 секунд у меня есть Посмотрим Слепо Так, блин, просто топовая минка стоит Он что, по ней стрелять собрался, что ли? Интересно, куда... А вот он, остался самый хитрый Сейчас заберем но что самое забавное, тот же самый штурм, который попадал под прокид в прошлом раунде, подорвался еще раз. Потом еще и в чат бомбил, что же это за такие грены, видимо жизни его ничему не научила. Но далее нам просто фартануло, удалось расправиться с парочкой врагов и тупо разминировать бомба. Ну а теперь самое интересное, осталось забрать скинчик на Сайгрей И открыть те самые пять коробок за рейтинговые матчи Мне вот интересно, пятая будет золотой или такой же серенькой, как и все Так, камуфляжик на нож дали Остальные коробки, наверное, будут похожи... Да, это в точь в точь те коробки, которые дают новичкам за ап новых уровней То же самое, два знака и какая-то слабенькая пушка Винторез Так, и последние две коробки Хотя уже с бонусом для лучших из лучших здесь должен быть донат до да, М249 пара на 14 дней. И стоп, а почему коробка не золотая? Так, ну Макмила на 30 дней, в принципе, нормальная тема. Кстати, айсвал на всегда давайте разыграю. Для участия нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на канал Милиган и, конечно, оставить комментарий под этим видео. Все очень просто, результат уже в конце следующего ролика. Кстати, вот это видео справа рекомендую заценить, переходите прямо сейчас, пока.